23 года, блять, старый еблан. Э -э, Тому Айровского видос, с поздравлениями. Да, очень интересно, где, блять, никто ничего не предоставил.